Дел тех лет, меня там уже нет Ветер пепела разговоры, скажи, было, было, пород Срыв, строй, суицид, а где мне брать еще этот щит? Время имеет свойство, большой взрыв, время беспокойство Кругом одни люди, виды морды, заваленные блиты Рисунки на ладонях забыты Деньги любят, когда рты закрыты, что-то неизбежно случится Я плюнул и понял, надо смириться Чего нет, того не будет, и не судьи порою судят Вины там не скрою страх смерти научат быть семьёю. Что прошло, то прошло, я не стану завидовать Кто-то бежит, а я продолжаю календарь срывать Что остается в прошлом, вернется